Группа «Градусы». Заметьте, они трезвые. Но почему весь зал был в таком тонусе и, может быть, зал был под градусом? Слушай, не знаю. Под градусом, ну, прям нетрезвых людей я не видел, но ну, они прям танцевали с самой первой песни. Это, кстати, не часто бывает, и большой им респект за это. Мы прям кайфанули на сцене. Да, с днем рождения еще раз поздравляем. ребят, потому что вас любят. Это хорошее чувство, <смех> <смех> когда нас любят. <смех> и Мария, кстати, подошла во время концерта нашего, спросила о песне «Она», «Человек-сведущ», следит за релизами, за альбомами. На следующий день рождения, если мы, как и всегда, в активе, то мы предоставим «Она» в лучшем исполнении, Марии. Ребята вас точно позовут на следующий день рождения. Спасибо. Напросились, спасибо.